Возвращение бывшей женщины. Это миф или реальность? Об этом ты узнаешь в этом видео. Ну а перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где выходят ежедневно полезные, интересные статьи по отношениям. Также ссылочка внизу. Это мой инстаграм. Ну и, конечно же, здесь же ты можешь найти ссылку на бесплатную консультацию, если у тебя возникли вопросы по твоим отношениям, по твоей женщине. Ну а теперь переходим к основной теме. Итак, возвращение женщины. Во-первых, хочу тебе сказать, что за последние пару лет это один из самых частых запросов, с которыми ко мне обращаются ребята. И хотят они вернуть свою женщину. Я спрашиваю, зачем тебе возвращать? Да ведь проще найти новую. Ну, есть даже замечательное выражение, что дважды в одну реку не войдешь. Но очень часто это на самом-таки деле взвешенное решение. Потому что хотят возвращать тех женщин, с которыми было хорошо. И уже попробовал с другими отношениями, они не хотят. Новых женщин, потому что именно та, она была самая лучшая И те, кто это понимает, у них уже есть основания так считать Им просто необходима четкая структура и понимание Поэтому, если для тебя просто вернуть женщину Это идея фикса, ты не понимаешь, что она кого-то там лучше Что ты уже попробовал других, и тебе все равно она кажется лучше Тогда, ну, тебе это, наверное, не поможет Потому что ты сам не понимаешь, что происходит Ты сам не поменялся, ты не готов к его возвращению Для тебя скорее возвращение бывшее, это миф, да То есть у тебя ничего не получится Но, если у тебя есть есть четкое понимание, почему именно эта женщина тебе нужна, почему ты не хочешь другую, как тебе советует все твое окружение, а хочешь именно эту конкретную женщину вернуть, и ты понимаешь, это не чистые эмоции, а это логика, и, ну, уже ты созрел к тому, чтобы с ней начать строить новые отношения, тогда ты действительно готов. И тебе необходим, ну, некий план действий. Для того, чтобы возвращать женщину, ты должен быть, прежде всего, сам к этому готов, потому что нельзя заставить другого человека сделать то, что он сам не захочет сделать. А многие мужчины как раз такие пытаются заставить, убедить, договориться с этой женщиной о том, что нужно заново строить отношения. На самом-то деле нужно нет. Нужно сделать так, чтобы у нее возникло желание снова начать с тобой новые отношения. План крайне прост. Тебе необходимо самому поменяться. Тебе необходимо понять, как воздействовать на эту женщину, через что, как ее заинтриговать, как показать ей, что ты теперь другой человек, да, что ты интересен, чтобы у нее возникло желание тебя узнать. Не Начать строить с тобой отношения, а узнать себя, как закинуть ей интригу, как подогреть интерес, как ее затем заново соблазнить. Да, тебе нужно пройти вот эти этапы интриги, интереса, соблазнения, и после него этап влюбления в себя заново. Ну а после этого тебе необходимо начать строить с ней новые отношения по новым правилам. Когда будешь новый, ты строить с ней старые, скорее всего, да. но она не поменялась так сильно. Она будет меняться в ходе построения новых отношений. У меня есть отдельный тренинг, он так и называется «Как вернуть бывшую», где я детально подробно рассказываю все эти пункты и я объясняю, что нужно сделать, как и почему. Поэтому если тебе интересно вернуть свою бывшую женщину, у тебя это не просто эмоции, а ты понимаешь вот здесь, что ты хочешь ее вернуть, потому что это не просто желание, а потому что она та самая, и ты это только сейчас осознал, тогда тебе нужно воспользоваться как раз таки профессиональным подходом, где ты будешь знать, что тебе нужно делать, как делать, когда и почему, и что нужно в себе прежде всего поменять. Потому что воздействовать просто вот так вот, давай будем снова вместе, это работает, ну скажем, один шанс на миллион, да, и поэтому часто возвращение возвращении бывшие говорят, что это миф. Поэтому ссылочка на этот тренинг, ну ее в описании не будет, будет стандартная ссылка на бесплатную консультацию, Ты оставляй Данные с тобой свяжутся мои ассистенты, и ты объяснишь, что тебе нужен тренинг по возвращению бывшей. И тебе все детально объяснят, как его проходить, какие шансы на успех. Ну. В общем-то, там ты уже сам все поймешь. Ну а для тех, кому не нужно возвращать, кто смотрел это видео, потому что просто тема интересная и хотел узнать, действительно это миф или правда, так вот, я скажу, что в половине случаев получается вернуть бывшую женщину. Еще в половине случаев получается построить здоровые, крепкие и счастливые гармоничные отношения. Ну а в остальных случаях это действительно всего лишь миф. И в одну реку дважды для этих людей не зайти. Поэтому... Вывод такой, что для части людей это выражение, оно и реально мифическое, потому что они не понимают, как это может произойти. И они считают, что на самом-то деле проще найти новую женщину. Ну а для части, те, кто построили счастливую семью с этой же своей прежней бывшей девушкой, это реальность. Поэтому вот такой тебе ответ. Надеюсь, ты досмотрел это видео до конца. Если ты еще не подписан на мой канал, тогда прямо сейчас сделай подписку и жди следующих интересных выпусков.